здравствуйте уважаемые друзья здравствуйте уважаемые радиослушатели а также те из вас кто смотрит это на youtube и на интернет веб-сайтах с вами радиостанция сангейтс и наш замечательный гость который сегодня открывает цикл новый цикл программ на радио живопись и поэзия Итак, человек очень скажем Непростой судьбы. Валерий Коган, доктор наук, писатель, поэт, публицист, член Международной ассоциации литераторов и журналистов APIA Лондон. Первая передача этого цикла выходит в прямой трансляции прямо сейчас. Итак, здравствуйте, Валерий. Добрый день. Я готов к общению, готов, наверное, ответить на ваши вопросы, которые, может быть, у вас созрели. Может быть, вы немножко узнали обо мне из моих публикаций на Фейсбуке. Ну, может быть, и почитали какие-то из моих спифов, которые тоже вмещались на радио, публиковались в газете. Валерий, вы человек очень интересный. Вы а, столько всего успели, вы и поэт, вы и скульптор, вы и изобретатель. То есть проще сказать, кем вы не являетесь, чем кем вы являетесь. У меня, а, я когда изучал а, вашу жизненную биографию, да, у меня сложилось такое впечатление, что вы человек, который может все абсолютно, вот, и получив доктора наук еще по а, инженерно-строительной части, правильно, если я не ошибаюсь? Да. То есть а, это делает вас еще... Таким в хорошем смысле слова масоном, строителем, таким настоящим, правильным. У меня к вам есть ряд вопросов, если вы позволите, я начну. Да, я откладываю мастеров в сторону, и я готов да? Где прошло детство и наиболее яркие воспоминания из этого детства? Я думаю, что этот вопрос будет интересен всем нашим радиослушателям, поскольку всем интересно, как же растут такие гении. Ну, это вы, конечно, преувеличиваете. Я родился я в Харькове. Назвали меня, мама назвала в честь Валерия Чкалова, который прославился к этому времени. Э, в отличие от принятого обычая называть в честь отцов э, матерей или отцов своих. И поэтому, значит, с этим именем. Я вошел в 1934 году в эту жизнь. Что наиболее яркое запомнилось мне из тех предвоенных лет, это, наверное, елка, которую возводил каждый год отец. Эта елка была под потолок, она вращалась, лампочки включались, выключались. Далее рядом со мной стоял Дед Мороз величиною, в полтора-два метра, наверное, высотой. Это было запомнившимся. Дальше был парк отдыха имени Горького, в котором не почему-то запечатлелось озеро с плавающими лебедями и культурой различных животных по дорожкам этого театра. А дальше было страшное такое воспоминание, которое до сих пор Приходит иногда во сне эта эвакуация мы уезжали одним из последних поездов, которые, когда немцы уже были на краю Харькова на Холодной горе, это был санитарный поезд, к которому были прицеплены, две терпушки, в которой была вся наша семья, бабушка, тети мои, мама, я, отец уже был призван в армию. И наш путь лежал в Среднюю Азию, мы где-то двигались около месяца в этом направлении. Нас даже бомбили пару раз, но слава Богу, пронесло. Далее дедушка заболел воспалением легких, и когда мы подъезжали к Алмате, он умер. Нас высадили из поезда всю нашу семью. Взрослые занялись похоронами дедушки, а меня высадили в приватальном сквере на все наши вещи, эти клунки, эти котунки, эти какие-то мешки. Я сидел на этой горке один, а все ушли на похороны, и вдруг нежданно появилась э, шерен военных, которые проходили мимо, и... В середине этой шеренги был мой отец, он возвращался из госпиталя в часть. Это было фантастическое, конечно, явление. Он увидел меня, задержался буквально на несколько минут, снял меня, обнял, спросил где все, я сказал, что умер дедушка, и он ушел. Родители, эм, мама и все родственники появились, значит на позже не поверили даже мне в то, что случилось. Вот такое было, наверное, самое яркое воспоминание. Ну это просто мистический а это... такой случай вообще. Посреди войны вот так встретиться. Да, вот это, так сказать, наиболее яркое, что такое. Угу. Ну, вообще, скажите, пожалуйста, вот детство в Советском Союзе вообще вот? Как оно? Интересно было детство? детство? в Советском Союзе, когда мне было 7 лет, мне запомнилось как дерзкий сад. А, еще, значит, началась война, я в это время был в Евфатории, дерзкий сад, в котором я был, значит, выезжал в Евфаторию и нас привезли. На следующий день, 22 июня началась война, 23 нас привезли в Харьков. И в этот же день, я еще запомнил, рядом было кладбище, и там было вместо церкви, там был склад боеприпасов какой-то. И вот немцы бомбили, они очевидно это знали, бомбили это кладбище и разрывы, и вспышки доносились до, даже до нас и в окно, и видно mm. Это уже было Понятно. А у меня есть к вам еще один вопрос. А скажите, пожалуйста, Валерий, а вот выбор специальности и ваши увлечения, как они, а, скажем, сформировали вас, и как это вообще все происходило? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, наверное, здесь не последнее слово рассказала наследственность. Мой отец был строителем, Начинал он с подсобного рабочего, носил кирпичи на таком за стен, заплечном деревянном рамке, это был как он назывался, потом значит, постепенно стал мастером настройки и поступил в институт строительный, вот, так что, наверное, это наследство. И, собственно, первый мой строителя, когда отец... После возраста в 1944 -го году оказался в Харькове, нам выделили квартиру в доме, которая была построена накануне войны, представлял собой кирпичную коробку, правда, с окнами, но вместо перекрытия были деревянные балки. И ту квартиру, которую нам дали, мы входили в эту квартиру под доспех, которая лежала по этим балкам шахта внизу, где э, ванная, шахта внизу, где кухня, шахта внизу, где туалет. И нет, бабушки оставались, а по одной доске мы проходили в заднюю комнату, это была спальня, где мы в отцом месте наслали деревянный пол из досок, и где, собственно, была буржинка выведена в окно, и вот так мы начинали наши жизни. А дальше, поскольку отец был мастером на все руки, он научил меня, он сделал гриболды из паркета, я научился закладывать паркет. Мы выложили из плитки э, грибладской кувалет, э, пол в, э, на балконе. Вот это я помню свой первый опыт строителя. А, а далее запомнилась э, эта школа с удивительным учителем царских времен, он был офицером царской гвардии, Болтановский такой Александр, и человек, который очень много знал и привел вкус к математике, и дал такую хорошую основу для дальнейшего моего обучения. Значит, что касается увлечений, то... Первыми увлечениями были шахматы, мы проводили в доме турниры, я получил четвертую категорию, и на ней я остановился, потому что в это время увлекся астрономия рядом с воде, велосипедом, который был в один на весь дом, и мы по очереди на нем катались, а потом моего товарища э, пошли в последующем появился большой взрослый велосипед. Я, есть, и я до сих пор удивляюсь, как мы ездили по улице на этом велосипеде и просовывали новую э, патрону. То есть, наклонившись Ф -ф -ф -ф. в следующую сторону, но я узнал, что эта технология была не только мной. Дальше, уже в последующем, были другие увеличения. Я узнал деревянной сфуткурой. вот Я покажу несколько образцов. Это йог, который я нашел в лесу и доделал ножом. Это, например, надо было увидеть олененка. Вот такая вот курка. После этого было, было увлечение, но это уже последующей керамикой, где мне удалось это создать несколько, на мой взгляд для шедевров в виде вот такой вазы для цветов. В виде такой, это была технологическая новинка, я сделал вот такую вазочку, в которой здесь кольца, вот была технология сложная, как, как эти сестры. кольца сделать, вращающимися. И, наконец, динцом этого была стеноплача, который мне удалось подстроить вести. Ну, вот это вот часть моих увлечений. Ну, наверное... А, ну, были, были еще такие как, э, увлечения, как вносить, живопись, рисование, коллекция... А коллег, марки, э... не марки не собрали. Нет, я это было вносить. всех стран, страны, всех стран, страны, -а -а. которые я посетил И городов, которые это интересно было. Дальше были это уже последующем коллекции лягушек из разных материалов: металла, керамика. А они есть у вас сейчас, да? Есть, они есть, и они знаю, мои спины, их несколько сотен этих лягушек Ну и, наконец, книги я люблю читать, и, наверное, как многие из тех, кто берем сожалению, то сегодня практически все отсутствуют. Читал начальник с американным например с одеялом. Ну, такая история известная. Ну, вот вкратце по этой чести. Угу. Ну, у нас еще на эту рубрику отведено время. Поэтому, наверное, что-то еще расскажите про ваше замечательное советское детство, а также про выбор вашей специальности, потому как один из одна из частей этого вопроса это выбор специальности то есть все... выбор специальности я сказал я пошел поступал на математику угу. поступал в строительный институт и тут было действительно редкое такое а, так, явление мы говорили. все с потыкались с по математике поскольку меня как я уже сказал удивили учитель Вановский что да. я был подготовлен. И меня страшно удивило, что когда все заходили на этот экзамен и выходили с двойками. И пошел я. Я ответил на первые три вопроса, он на меня посмотрел, я такой Георгий Николаевич любимый, он был кандидат наук. В дальнейшем я он читал на этот промах и детали машин. Вот. И когда я ответил на три вопроса, он сует мне вторую карточку. Ого. И ранее у тебя, я посмотрел, ну давайте, давайте, Я ответил на вторую карточку. И после этого он мне сует третью карточку. Угу. Очевидно, по какой-то инерции я даже не испугался или не монаражировал. Я, я ответил на третью карточку. После этого он сунул мне мою... Э -э как она называлась, в вот эллиминационную клышку. И когда я вышел, и открыл век, там было пять. И все ахнули. Вот так. Были, были все студенты. И, и этот человек запомнил меня, и я его на всю жизнь, жизнь. и он меня. И, и когда, когда через сорок лет я случайно оказался на кладбище, где была похоронная бабушка, и... Э, мы громко разговаривали с сестрой, она там убирала эти сорняки, выпала, а я стоял рядом, и, и я услышал что... человека какой-то с сзади возился на могиле очевидно, своими родственниками жены, я увидел седого маленького сагвенного человеччика, который повернулся и спросил, «Вы холодны?» Я, я отрабел. Это был учитель Это, Это было учитель. через 40 лет да, после э, моего. Поступления. Да. Ну, да. Наверное, да. наверное, я понял. Валерий, у нас появился еще один собеседник. Это. Ну, он еще пока не появился, но он появится. Итак, я хотел бы. Я бы хотел еще раз, Валерий сказать, что вы являетесь доктором инженерных наук, автором пакета патентов и изобретений, создатель новой оригинальной технологии малоэтажного домостроения. Скажите, пожалуйста, это немножко не по порядку, но вы все-таки внедрили вот эту технологию? То есть как-то вы смогли это вот, осуществить? Я считаю себя счастливым <связычным> человеком в плане моей научной потому что я, наверное, один из тех немногих если, советское время удалось реализовать свои задумки, свои идеи, свои патенты. Из моих э, патентов, из моих катастрофических из моих технологий, из моих технологий, из моих технологий, из моих технологий, технологий, из моих технологий, я об этом, может быть, рассказал более детально, но я читаю предмет особого разговора о моей инженерной и научной деятельности. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Валерий, спорт и его место в вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, о том месте, которое занимал спорт в вашей судьбе. Он занял достаточно, достаточно, достаточно высокое место в моей жизни, потому что первое, значит, мое знакомство со спортом было, я мечтал о большом теннисе, естественно, это была проблема после в послевоенном Харькове, хотя там несколько портов к этому времени были восстановлены. Где-то, когда мне, наверное, это 46-й год был, отец, где-то на барахолке нашел настоящую деревянную ракетку немецкого производства. Я помню, там еще была металлическая крестовина, которая фиксировала э, ракетку от изгибов от деформации. Mm -hmm. Вот эта ракетка послужила тому, что я попробовал заняться большим теннисом. Однако у меня не сразу это получилось, я это занятие отставил. А, занялся волейболом и э, постой, стал в э, э, Хайковском городу. Школа была волейбола, которую руководили маститы мастера тенниса. вот был такой, Владимир Пономарел, Я там осваивал азы тенниса, а, азы волейбола играл вместе с... Расславившийся за тем Геннадием Прониным, который играл в таких солидных командах. Сам я после этого ушел в команду «Строитель», уже имея какие-то навыки, где э, играл совместно с Вадимом э, Лисянским, который стал потом вторым тренером сборной СССР по волейболу, когда она стала чемпионом мира. Потом ушел в команду «Динамо», где играл вместе с начинающим Юрием Бенгеровским, будущим чемпионом мира. Вот. За в дальнейшем значит, вернулся к большому теннису уже более поздние годы, где дошел до второго разряда. И таким образом влюбился в этот вид спорта и продолжал им заниматься. Даже здесь, в Америке, до 2001-2002 года э, на кортах их, слава богу, здесь достаточно, имея несколько старин-продмёр. Я понял, Валерий. А скажите, пожалуйста, вот ваша первая публикация, когда это произошло? Это, конечно, выглядит смешно, но моя первая публикация, поскольку отец мой был детским поэтом, Mm. Наверное, опять же, так сказать, какие-то гены во мне наняли свое место. Моя первая публикация была 12 лет, в 1946 году, был впервые опубликован в газете «Юный Ленин» мой рассказ, а в дальнейшем, позднее, были опубликованы несколько стихотворений в, юности, в журнале «Юность». Потом я настолько этим увлекся, и в принципе мой интерес э, был обращен к техническим э, публикациям. Я опубликовал много статей э, в различных э, журналах строительного профиля, был э, внештатным корреспондентом АПН, вел а, рубрику «Наука и техника» в, в таком журнале, если кто помнит, был журнал, еженедельник был, он назывался «Неделя». Вот. И, а в дальнейшем, и живя на Украине, в последующем в Латвии, я был а, нештатным корреспондентом «Строя дата» по Харьковской области, а в дальнейшем по Латвийской республике. И... Активно участвовал в различных, ну, будем говорить, публикациях, посвященных интересным конструктивным решениям, новым зданиям, новым технологиям. Понятно. Так, ну, а? В это время удалось написать достаточно много книг, а, в принципе, я издал... Четырехтомник, который назывался, вот он, этот четырехтомник. Его переплели в кожу мои э, сотрудники, когда было мое 50-летие. И на основе вот этого собрания моих трудов, которые были э, как бы собраны под общим названием «Конструкции зданий и сооружений», пониженной массой материалоемкости. Я защищал докторскую диссертацию в Европейском Совете, поскольку это был 92 год, Латвия в это время приобрела независимость, и в Риском Политехническом Институте начал действовать э, ученый совет, в который вошли доктора из других прибалтийских республик, из Дании, Германии и, по-моему, Финляндии. Вот на этом совете я защищал свою диссертацию, получив звание доктора инженерных наук. Mm -hmm. То есть вы что-то там конкретное придумали, как я понимаю? Да, нет, но это, было, это был комплекс разработок, посвященных конструкциям и технологиям разного назначения, результатом которых была группа конструкций пониженной массы материала емкость а вы в То америке есть... пробовали это как-то реализовать потому что я же, я понимаю, вам... Я же вам сказал что да. 24 моих изобретения реализованы да, да. например технология коттедного строительства освоена в четырех странах под москвой в балаших и там есть поселок такой бывший поселок кгб он половина этого поселка застроена домами с использованием модульных элементов, являющихся объектом моего патента. Ясно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Валерий, история создания сериала. Давайте вот к этому моменту подойдем. О, сериал это, конечно, тоже курьезная история. Значит, один из моих товарищей по харьков, кстати, знаменитый такой трубач. Рафаил Киркусевич, он сейчас живет <coughs> в Майами. Значит, э, мы с ним как-то созвонились. Долго не виделись, созвонились. С ним. Он говорит, слушай, Валерий, а ты не хочешь э, заняться и подключиться ко мне? Я тут взял на себя неблагородную миссию заняться художественным ликбезом. Оказывается, масса людей живущих с ним рядом, я имею в виду русскоязычную общину, были очень далеки от живописи. Вот, не знали многих художников, даже великих русских художников, практически имели очень жалкое, так сказать, жалкий багаж по истории живописи русской и тем более э, живописи иностранных художников. И он решил просветительски, так сказать, готовить лекции, рассказывая. Начал он с потом э, готовил к левитану Я говорю, ну а что ты им показываешь? Он говорит, я показываю картинки и зачитываю биографии этих художников. Я говорю, ну и что? А где твое отношение к этому? Вам-то какое отношение? Я говорю, ну твоя тракторка картины. Ведь что изображено на картине, это еще не сразу можно понять, тем более у отдельных художников. Надо как-то раскрыть, чтобы у людей запомнилось. А он это как это сделать? Я говорю, например, в стихах. Она меня посмотрела, торопела, мы общались по скайпу, говорит, ну давай попробуем. И вот таким образом мы Выпустили первый альбом, который назывался «Живопись Ивана Элазовского. Новый взгляд. Резюме в стихах». После этого появились остальные альбомы. Я их вам сейчас покажу. Это вот этот сериал. Он выглядит вот таким вот образом. Это 13 альбомов, причем эти альбомы, учитывая, что для меня было очень дорого их издать, спонсоров у меня никакого не было, я э, придумал версию, когда я делал их в меньшего формата, как бы по стандартной странице, перегнутой пополам. Таким образом расширился круг потенциальных читателей, по состоянию на сегодняшний день реализовано, издано и реализовано более 1900 томов. Этих более 1900 экземпляров этих 13 томов. Они разошлись по многим странам. Украина, Россия, Белоруссия, Германия, Америка. Израиль. Вот. Один экземпляр я отправил даже нашему русскоязычному товарищу в Бразилию. Ну, в общем, достаточно плотно разошлись, хотя все это довольно дорого для меня, поскольку издание или вернее печать каждого такого альбома, это индивидуальный заказ. И за него, соответственно, типографии беру как за впервые печатающиеся образец. Поэтому, значит, вот эти альбомы э, вот так, в таком виде сегодня и я собираюсь при встрече с читателями предложить им на презентации отдельные экземпляры таких альбомов. Следующий вопрос. Валерий, расскажите, пожалуйста, Например, и покажите, что такое новый взгляд и планы по продолжению сериала, если таковые имеются. Планы, конечно, имеются. Значит, я хотел бы, сказать, что я не буду трансполяться и занимать много вашего времени. Я покажу три альбома. И это чту. новый взгляд имеется в виду, что рассматривая или иную картину мы видим не отдельные детали того объекта который изображен на этой картине а мы проникаемся в суть этого сюжета пытаясь его прочувствовать показать наши ощущения наше понимание внутренний смысл как бы этой картины вот например мы начнем с левитана вот, вот эта картина угу. Значит, называется она, она меня как-то особо затронула, Весна Большая Вода. Это картина 1897 года. Значит, э, я зачитаю Новый взгляд или как бы резюме в стихах. Прекрасен вид. Природа так искусна, что сотворила удивительное действие. Березки над водой весенние, грустные, являют опух, пострадавшее семейство. Унылая, без весел лодка, молящая заняться ею, тенеющая мартовское небо и веселящий воздух в душу греет. Вот это есть новый взгляд на эту картину, передающий как бы ощущение автора. Далее я хотел бы показать один пример из альбома Шагала, вот из этого альбома. Вот эта картина, она <смех> удивительно по себе, э, называется она «Пьющий солдат». Так. Вот, вот эта картина, и я зачитаю свой комментарий к ней. Шинок уютный, он как дом родной, мечты о доме, словно ранец за спиной, служилого. А сколько прослужил, не счесть всех лет, Терпел и иногда лишь пил. А здесь расслабился мгновение, Ужасное сегодня настроение, Чуть подрастаю в сердце лед, из знакомый, вдох дает. Замечательно. Ну и наконец завершение такого короткого показа. Значит... Альбом Сальвадора Дали, известного всему миру, своей необычностью изображений, своей, своими фантазиями, своим особым подходом к объекту. Значит, вот эта картина. И называется она Плуть на камнях.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 Уложил людей рядом. Замечательные стихи, на сложную достаточно картину такие, скажем, неординарные, не, необычные стихи. Спасибо вам, Валерия, огромное за то, что вы сегодня с нами и рассказываете нам такие интересные вещи, показываете вот эти все картины, книжки, потому что действительно это редкость, когда человек настолько неординарен и когда его тянет в разные стороны и успешно. Вот. É, у меня есть к вам еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, о членстве. Вы же член Союза писателей Англии, как я понимаю. Правильно я понял? Нет, это значит ассоциация в Лондоне, которая создали русскоязычные иммигранты, и которые имеют в составе своих членов как бы экспертный совет или правления этой ассоциации, куда входят Евгений Курченко и многие знаменитые Ерофеев, по-моему, директор Ерофеев, многие известные люди. Значит, условия членства в этом союзе, это комбинации членов. Mm -hmm. же.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 я поступил туда как бы по рекомендации своего друга, выдающегося дерзкого поэта э, Владимира Копитувского, который сейчас проживает в Детройте, который издал 13 стихотворных сборников, э, лирических стихотворений, дерзких стихотворений, дерзких книг, много песен в сотрудничестве с его друг и композитором, проживавшим там же, который, к сожалению, умер сейчас. Вот, значит, вот такая история поступления на его. Значит, ну что можно сказать, членство там каждые два года надо подтверждать, присылая правку отчет о новых произведения, достижения, которые поэт и писатель имеет на этом будущем. Ясно. Понятно. Ну что ж, Валерий, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были у нас на эфире. Наши уважаемые радиослушатели могут, как сказать по-русски, позвонить по телефону 847-226-9956 и задать вам вопросы. Они могут прислать смс, а мы в следующей передаче с удовольствием вам их зададим, если вы не против. Спасибо, Спасибо вам за внимание, извините, это какие-то коряги, это все великолепно. Мам, вы, вы просто были великолепны, наши уважаемые радиослушатели не дадут мне соврать. Спасибо вам огромное, такой разносторонний человек. Вы все успели, везде и стихи написали. Видите, и конструкции ваши строятся. То есть жизнь прожита не зря. И я знаю, что вы до сих пор еще посещаете спортзал. То есть вы не сдаетесь, работаете. И я надеюсь, вы очень скоро продлите свое членство новыми произведениями, правильно? Которые наверняка есть. Может быть, что-то из нового почитаете? Вот одно какое-нибудь из последних. Да, я, к сожалению, да. свои стихи не помню. Я, э, э, есть одно удивительное стихотворение, которое я вскрыпал у «Люберитана». Угу. Э, да. Это удивительное, вот я даже покажу эту картинку. Ее вряд ли, наверное, видно надо будет. Но это удивительное стихотворение. Это мало кто эту картину знает. Это букет. Вода на ага. столе, а в ней собран букет одуванчиков на разной стадии созревания. Начиная от зеленого цветка с желтым цветочком, кончая, э, так сказать, самим одуванчиком, уже этим пушистым. Ага. И у меня напросилось вот такое фикаротворение. Букет так прост, но впечатляет. Лишь тот, кто слеп цены, ему не знает. Он необычен тем, что просто собран и ветром по дороге не обогран. Он иллюзорен, как и счастье человече. А нам живет лишь в них, в сердце, в нашем вечере. Замечательные стихи, Валерий, огромное спасибо, видите, я вас выпросил еще стишок на дорожку, как говорится. Большое вам спасибо, будем потихонечку заканчивать наш эфир и, несомненно, мы вернемся к нашим передачам с вами, с вашим участием, если на то будет ваше желание. Вот. Ну а нашим уважаемым радиослушателям я еще раз хочу напомнить, что у нас был Валерий Коган, изобретатель поэт и просто очень интересный человек. Еще раз напомню, телефон нашего прямого эфира 847-226-9956, 847-226-9956. Uh, наши уважаемые радиослушатели могут позвонить нам и задать любые вопросы, либо же прислать смс, и мы обязательно эти вопросы передадим Валерию. И в следующей передаче Валерий, думаю, ответит на все эти вопросы. С вами был Радио Спасибо. удачи, Спасибо огромное. С вами была радиостанция Сан-Гейтс. Итак, в следующий раз, в следующей программе, у нас будет, опять же, Валерий Коган. Это будет во вторник, следующий. Мы к этому вернемся. Спасибо, Валерий, огромное. До свидания. До новых встреч. Привет, Благодарю.